Красная поэтесса Владислава Броницка. Есть в поэзии дел кружевных мастера Есть поэзии дел кружевных мастера Как клубок размотает луну на лучи И пускают ажурные из-под пера вязи слов И каких? Кто бы так научил? Так сельское кружева нитью плетут Так цветут вологодские кружева как узорную вечность ведут Из минут тех, кто хронус давно проживал. Кружевятся слова мастеров и кружат, И воздушные пера и светлее молит, А в руке у меня от слов булыжник зажат, Беспощадной борьбой и началом всех бит. Кружева слов для тех, кто спокойен и сыт, У кого не болит про сейчас и про здесь, Кто наряды свои украшает и быт, не для тех, кто горит и огнем объят весь, С теми я, кто из слов резких, прочных, тугих Натянул над безумную пропастью сеть, Чтобы правдой спасать сирых, нищих, ногих, Лишь бы только суметь, лишь бы только успеть».